Хотите кардинально изменить свою жизнь и селить свое сознание? Вы можете самостоятельно читать книги и искать правду жизни, читать умные афоризмы и следить за известными людьми. А можете раз и навсегда понять смысл жизни и наслаждаться этим процессом каждый миг. Здравствуйте! Мы трансформационные тренеры, психологи-практики, телесные терапевты, семейная пара из Казахстана. Саулей Мурат Хинибаевы. Мы приглашаем вас на открытую встречу с нами в Киеве, которая пройдет в августе. Мы не будем долго рассказывать про песные истины. Мы за то, чтобы трансформация жизни происходила максимально быстро и не занимала долгие годы самокопания в себе. Наша цель помочь вам найти истинную первопричину ваших неудач и устранить ее, чтобы начать наконец-то наслаждаться жизнью. Ведь именно для этого мы все рождены. Выделите для себя два часа, которые могут стать для вас толчком для перемен, которых вы так давно ждете, и приходите на нашу открытую встречу. Подробности под этим видео. Прочтите внимательно, поделитесь этой информацией со своими близкими и регистрируйтесь. Чтобы получить наиболее полную обратную связь от нас и иметь возможность участвовать в розыгрыше призов, мы предлагаем заполнить небольшую анкету, в которой вы поделитесь с нами. Что же вас больше всего тревожит? Те, кто зарегистрируется и ответят на вопросы, получат возможность выиграть ценный приз. Мы приветствуем вас с прекрасной таинственной Японии, с острова Готто. До встречи в Киеве. I don't